Еще в начале этого пёстрого закрученного 2020 года мы решили снять обзор на Альмеру, который получился в основном о ее недостатках. И спустя время, ну может или я постарел, или как-то стал по-другому к этому относиться, было решено их устранить. Это не будет проект, в котором мы устраним все ее недостатки, но по крайней мере мы будем к этому стремиться. А вы можете только пожелать нам удачи, и начнем мы с этого. Второе – это шумоизоляция. Ее здесь вообще ноль, просто жестяная банка. Но ну, разбирается дверь простая. Вот эта штука тянется на себя. Первый раз было сложно, но потом она уже разболталась. И идет у нас два крестовых болта под крестовую отвертку. То есть они легко откручиваются. И потом у нас идет просто плоской отверткой. Поддеваем вот это и толкаем в бок. И на себя, и потом как бы со всех сторон нужно вверх потянуть, в бок и вниз, все, она легко откатилась, вот откручивается до болта и снимается обшивка, просто сдергивается, и потом просто поддевается снизу руками Сама обшивка. И вверх. Все. Все снято. На обшивке у нас имеется немного какой-то типу утеплителя. Может, что-то такое вообще, махрушка. И все. А дальше уже, как на левой двери, опять все отлетело. Куча зазоров. Вот тут вот нот торчит. Ну, тут даже особо ты не прижимали, как будто... Их. Сначала мы хотели найти где-то консервную банку и сравнить ее звук с Альмерой. Но что-то у нас как бы дома не было, обкупать покупать, что-то, ну, бюджет у нас что, резиновый что ли? Поэтому как-то без нее, да, в принципе, две консервные банки в кадре, это, наверное, уже был бы перебор. А, вот она. Ну, не консервная банка, она тоже, конечно, подойдет. Если сравнить просто звук... То же самое, никакой разницы нету, можно просто часть вообще этой банки выразить, пока в красный и кинуть в багажник. деле или вообще люди офигеют, они подумают, что какая-то запчасть отвалилась и будут пытаться куда-нибудь ее прислонить, но у них это не получится. Так вот ну, тут. В большому счету, снимать будем только музыку, и все. Потому что откручивать стеклоподъемники смысла особого нет. Они здесь нам не мешаются. Просто скинем клипсы, чтобы можно было руке удобно подлезть, и все. Ну и пенопластинку эту скинем. Вот, а так, как у большинства машин, стеклоподъемник не мешается, но все находится в таком неудобном месте. Если не лень, можете снять. Но Особо от него толк не будет. Куда-то сверх какие-то места сложные подлезть, он не удастся. Как с ним, так и без него. На протяжении всех видео мы будем показывать вам два показателя. Это сколько было потрачено денег, и сколько было потрачено времени. что вы могли сами определить, надо вам это делать, не надо вам это делать. И сколько вообще по времени, по деньгам это заняло. Также можете по этому показателю оценить, допустим, я все делаю один. Если вы будете делать вдвоем, то скорее всего времени потребуется вам ну, меньше в два раза, в тогда там в три раза. Но, конечно, зависит от ваших способностей, может быть, вам потребуется времени больше, чем в два и в три раза. Клеить будем три слоя. Сначала будет какая-то вибрушечка 3 мм. Какой-то патрик. Ну, по дешману. Потом у нас идет шумов сама шумка 3 мм потом идет вот так вот на третий слой и все на этом закончим посмотрим что вообще будет надеемся шум исчезнет похапка дров салон готов Но так как делали шумоизоляцию дверей, поэтому ну, грех было не поставить еще нормальные динамики. Ну ах нормально. Это GBL обычные, которые были в комплекте, их поставили в задние двери. А вперед поставили GBL. Но ну, это такие динамики, которые ну, школьники во дворе там у вас слушают на улице колонкой, там на велосипедах ездят. Мне не всегда нравится, что они слушают, но мне нравится, как вообще это звучит. Хотя, в принципе, хрень редкостная. Но главное то, что она была с пищалками, ну, чтобы звук маленько был пообъемнее. И в целом, лучше штатный, гораздо лучше, играет в дверях намного громче. Потому что один раз подсоединили, штатный динамик был в правой двери, в был вот этот же BL, и играла, играла громче. При разных настройках на одном гитале. работает. Вот, по проводу Провод здесь накручен просто вообще Как только можно было его накрутить Потому что еще будем делать много чего И когда будем консоль снимать Ну точнее не консоль, а торпеду Здесь у нас провод, он торчит его потом аккуратно положим провода нужны 7 метров если вам говорят в магазине 5 метров не верьте мне сказали 5 не хватило просто не хватило 2 метров потом пришлось как бы ну намутить еще 2 потому что ну вот не хватает если потому что надо, надо сюда вот туда вот по порогу провести будет очень сложно просто надо ставить маленький запасик в итоге вообще не хватит берите 7 метров это плюс к цене туда еще на печатка то провода есть а так, в остальном все нормально, зуб получился хороший. Потом накинем еще сюда вот эту вот брезентовую штучку, и будет все хорошо. Такое получилось с подкрылок, конечно местами с косяками, но в целом стал прям таким увесистым. Короче, маленько можно прокатать. Главный звук. Такой глухой. Надеюсь, будет эффект. Пока ждет, когда заделаю. До конца и покрылок, и поставим на место. По итогу получилось зашумить все двери и передние подкрылки. Но, как видите, наступили холода. И главное осталось нам еще сделать это пол. И самое что важно это торпеду. Потому что звук от мотора, когда зашумлены двери и подкрылки, стал особо очень ощущаться. Поэтому Будет торпеда, будет пол, будет крыша и долбанная зима. Не знаю, что с ней делать. Ну, а мы на этом заканчиваем. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. А мы пошли дальше думать, как нам вывести эту машину в идеал.